«Разговор по чесноку» на радио ЮФМ. Добрый вечер. В эфире программы «Разговор по чесноку» и я, Марина Хакимова-Гацимаэр. Тема гендерных отношений, тема отношений мужчины и женщины была актуальна везде и всегда, а также интересна всем. От чего и от кого в первую очередь зависит прочность этих отношений? Способны ли мужчины понять женщин и наоборот? Как сохранить любовь и семью? И как избежать конфликтов? Сегодня наши гости попытаются ответить на все эти жизненно важные вопросы. И я хочу представить наших гостей. У нас в гостях лайф-коуч, организатор ведущая тренингов для женщин Лилия Фомичева. Здравствуйте. Здравствуйте. И э, психолог, коуч, хозяйка женского клуба «Мир женщины» Анна Аверьянова. Здравствуйте. здравствуйте, здравствуйте. И, наверное, вопрос к вам обеим. Скажите... Каждая женщина через это проходила, но каждая девушка интересуется этим вопросом, как найти свою половинку, как найти своего единственного неповторимого, надо ли его искать? <сёк> да, но постановка вопроса вообще сама, да, звучит уже как найти. Uh -huh. Вот в принципе, наверное, да, понимаем, что вот как найти, это значит, мы женщине даем вот этот импульс, что она должна пойти и искать. А чья это функция? Вот, ну, я просто так считаю все-таки, что это мужчина все-таки должен пойти и найти. А что делать женщине? Вот, вопрос другой. Как Здесь быть найденной? Найденной Марин, А что же делать женщине, да? Вот часто женщина именно ходит и ищет, не задумавшись о том, а что действительно должна делать она. Даже не должна она, естественно, ее состояние. Женщина должна быть готова встретить мужчину. Вот мне, это мое личное такое мнение и опыт работы с женщинами да действительно говорит о том что есть некое искажение восприятие о том что вот так где их искать и вы можете найти кучу порталов женских там форумов, где обсуждать где лучше искать какого мужчину если ты хочешь там я не знаю со спортивными интересами пойди там на стадион да ну вот вроде бы верная мысль mm -hmm. верная но все-таки первоначально, как мне кажется, стоит задуматься, какой я должна быть, чтобы быть готовой встретить именно того своего мужчину. Вот это, мне кажется, более важный вопрос. Ну, в таком случае встает вопрос о счастье, о гармоничности самой женщины как личности. Да, вот, то есть женщина, современная женщина, если мы возьмем женщину, это мама, любимая mm -hmm. женщина, муза, жена. Работник прекрасно, хозяйка, хозяйка mm -hmm. да, подруга. При этом она должна отлично разбираться во всех новостях и так далее, прекрасно да, читать, выглядеть. прекрасно, прекрасно выглядеть, быть в форме, как это все удержать. Социально реализованный для кого-то очень важно. Да, да, да. Вот современный мир ставит такие глобальные требования для каждой женщины. Скажите вот что делать, как это все в себе совместить? Ну, вот действительно, вопросы баланса, да, жизненных приоритетов, они очень важны и встают не только у женщин, но и у мужчин, да? Но вот если мы говорим о женщинах, то вот как раз-таки э, вот этот вот, вот э, объем информации, который есть сейчас в современном мире, что женщина должна и то, и то, и то, и это действительно реально совместить, да, то есть э, современная женщина, мне кажется, она теряется, и ей важно понять, а что мне близко. Чего вот я, я хочу, чего на самом деле я сама хочу, что мне ценно. Может быть, ей ценнее быть просто домохозяйкой, мамой, и она в этом реализуется, уже ее реализация происходит. Для кого-то этого мало. Да? И вот здесь действительно важно понять, чего хочет сама женщина. Мы все разные, у каждого невозможно взять шаблон там, успеха или вообще жизни и того же баланса одной женщины, которая это сделала, и повторить шаг за шагом. Невозможно. И, скорее всего, даже если получится повторить, но внутреннюю удовлетворенность и вот этого состояние гармонии мы навряд ли достигнем. Ну, вот этот вот вопрос, который, чего я хочу, чего хочет женщина mm -hmm. и так далее, далеко не каждая женщина отвечает, так скажем, верно. Mm -hmm. а, вот скажите, как почувствовать себя, как понять себя, чтобы ответить правильно на этот вопрос? Mm -hmm. Самое главное не сидеть в голове своей, а mm -hmm. свое тело, душу, сердце, mm -hmm. и каждый момент времени спрашивать, чего я хочу, чего я хочу. То есть проснулись? Чего я хочу, чего я чувствую. И действительно, следовать зову своей души, не изменять себе, то есть не идти по каким-то стандартам, по каким-то требованиям, которых требует а, как раз-таки вот общество. Mm -hmm. А слышать себя, чувствовать тело. Да, я, наверное, тоже ну, прям действительно вот, практика показывает, да, что вот именно вопрос того, чего я хочу, вообще не только женщин, вообще мужчин всех ставят в тупик. И вот если нам интересно, как это сделать, мне вот прям пришла, вот сейчас Лили рассказывала, да, мне пришла действительно практика, вот, которую можно поделиться, да, потому что а, это очень просто, вот, вы говорите, проснуться и почувствовать, что я хочу, да, проснуться и постоянно себе задавать. И это ведь действительно можно делать, вот, ну, ты пришел в кафе, вот мы каждый день заходим куда-то, в магазин общаемся, и именно вот осознанно себе задавать вопрос, я сейчас хочу чай или кофе? Даже с утра встала и вот действительно думаешь. И так на простых вещах мы не по инерции идем, просто утром традиции пить кофе, а мы по чувствам, по ощущениям своим идем и делаем то, что нам хочется на самом деле. И так вот по капельке, по капельке наш день он начинает состоять из тех моментов, которые нам нравятся. И вот представьте, да, вот, Марин, как будет ваш день вообще, вот, каково ваше будет настроение, если это действительно будет соткано из тех мелочей, которые вас радуют. Вы какая сами будете в тот момент? Ну, тут для многих женщин, я просто отвечу, позволю себе ответить да, за многих женщин, а, они скажут там мало ли чего я хочу, вот существует такое слово «должен», да? Нет, и, и, а и наша в должна, не существует. Я должна. Я должна делать то-то, то-то, то-то. И очень многие женщины, я знаю, и это действительно проблема большинства, я да. думаю, женщин, особенно женщин семейных, у которых вот есть дети. У меня сразу такой вопрос да. немножечко, да, вот мысль понятно. А кто же вас вот ну, эту, ну, должностную эту, эту тему, кто вам ее вот э, вручил, эту должностную инструкцию, вы же Традиции, должны это, это, это кто? семья, общество, статус. Очень интересно, а где сама я? Вы меня уже начинаете лечить. Ну, ничего нет, без разрешения нисколько. Я Где? не знаю, что. Нет, вы, я, по-моему, вполне. Не, ну на самом деле, вот, Марин, да, действительно, ведь это так и происходит. Общество, традиции, все, что вы перечислили. И мы не задумаемся вот о чем вы сказала Лиля, мы не прислушаемся к себе. Мы идем за чужими суждениями, мнениями. Так принято. И вот теряется наше собственное «я». В таком случае вопрос приоритетов. Что для меня важнее? Да. Для Важно, чего я да. живу и для кого я живу? Да. Вот а, как ответить на этот вопрос женщине, чтобы она была счастливой и делала счастливыми остальных вокруг себя? На первом месте должна быть женщина. Я сама. Я сама У -у -у. себя люблю, я есть. И каждый день вспоминать об этом. На втором месте должен быть мужчина. И на третьем месте дети. И тогда вот это правильный распорядок. Ну, я бы еще добавила, да, действительно, очень верно, но даже Дерезаться есть можно? некая такая, знаете, вот э, я мужчина, и даже некоторые э, ученые, психологи тоже, да, приняты даже говорить, что на третьем месте не только, дождите, а пространство моего мужчины, то есть наше совместное, mm -hmm. да, то есть я и мужчина, у нас же есть должно быть совместное еще какое-то, да, то пространство, которое мы создаем. Вот. Mm -hmm. И потом уже дети, которые входят в это пространство, которое мы создали со своим мужчиной И, конечно, лучше, чтобы это было пространство любви, радости, счастья Но каждая то есть женщина уже с мужчиной сотворяет это Они два творца, каждый то есть, со своим набором И они сотворяют то пространство, куда и приглашают в свое пространство детей Надо сотворяют почаще напоминать тоже их. об этом женщина, Потому что я уверена, абсолютно вот среди моих подруг и знакомых на первом месте, пожалуй, даже будут дети Дети а вы а? абсолютно правы. Вот ваша реакция, когда Лили сказала, что я. Я однажды столкнулась с своей практике, когда мы делали с девушкой в нашем клубе, как раз-таки, одно из таких упражнений расставить себя ну, вот вообще свои ценности, приоритеты у нее прям было возмущение. -ху -ху. Да, вы что, мои дети? Причем дети там уже им уже по 30 свои семьи, а у нее все еще дети. Там понимаете? Внуки еще. Да, да, потому что уличить. она там реализовывает все, у нее нет свои... своей жизни. Да. Своих интересов, своего понимания. То есть, и есть, вы знаете, очень большая проблема, хочу с вами поделиться, тоже вот недавно меня такая мысль озарила, что наши российские женщины, почему-то это все-таки в России, они свою вот эту вот функцию предназначения, реализации, да, вообще сравняли с обслуживанием. То есть я должна приготовить, должна, uh -huh. я должна постирать, погладить. Она сама, кто-то ее вот эти должностные инструкции ей дал. И она, получается, мы сталкиваемся с тем, что она, получается, домработница, обслуживает. Да, она обслуживает детей. Почему семью, разрушается мужа. потом, например, семья? Да? Потому что, во-первых, она раздражена, она, она, ей некогда даже в этой рутине минутки сесть подумать, что вообще не так. Вроде я делаю все, что в принципе правильно я делаю. Какой Дети, же здесь муж, вопрос, чего это, я да? хочу. Конечно, даже да. не стоит. И в этот момент, то есть, у нее даже нету минутки об этом подумать, что она вообще а, обслугой занимается. И ей кажется, что во главе угла именно эти функции очень важны. Они важны, они жизнеобеспечивающие, да? Но это не те функции и не, то, не те качества, на которых как бы вообще вот это вот вспыхнуло, да, чувство вообще у мужчины к ней. Она же его там не обслуживала в этот момент, по сути. Ну, бывают случаи уж там исключительные, которые там, может быть, действительно познакомились в сфере обслуживания, что можно притянуть за уши, да? Но я именно говорю... О том, что ведь мужчина, он что-то в ней там, красоту увидел, да, улыбку. Может быть, она его прекрасно слушала. Есть что-то, что в нем вот это вот, да, открыло то, что ему захотелось, чтобы это стало спутницей его жизни. А женщина, вот, особенно в России, действительно, это обслуга, обслуга. То есть это... Почему я это говорю? Потому что у нас женщины приходят, и они говорят, слушайте, ну, я люблю свою семью, но иногда я готова всех просто по углам, всем сидеть и как бы... Ну, а с другой стороны, чувство вины. Да. как так Ну если же там мой любимый мужчина это мои детки ну как а потому что нет вот этой четкой системы что у меня в приоритете что важнее получается мы спустились на уровень именно выживания то есть все быстрее обслужить все организовать и нету времени действительно того пространства которое создавалось вот мужчина и женщина они создали это пространство потом уже дети потянули да то есть надо выстроить это пространство понять что в нем для нас главное ну для меня. И очень многие путают понятие хозяйка, как раз-таки ну, вот с обслуживанием. Да, хозяйка да. равно слуга. Да. Но нет, хозяйка это та женщина, которая может организовать вот это все пространство, где будет mm -hmm. и чисто, и дети будут одеты, будут накормлены, и муж будет тоже счастлив. Да. да. Но и... это не означает, что я сама с утра до вечера и вы знаете что действительно вот я однажды тоже столкнулась с тем что у большинства женщин именно это понятие вызывает именно обслуживание да uh -huh. но хозяйка вот я хочу почему подчеркнуть раз уже зашел договор ой, зашел разговор об этом да что хозяйка это та которая владеет у которой есть чем-то, то есть имущество, это та действительно, ну, достаточно такая. Если она хорошо развилась все качества хозяйки, да, не именно готовить уборки, навыки, а именно та, которыми владеет. У нее есть имущество, дома, шубы, я не знаю, бриллианты. Муж у нее тоже такой, да, дети всегда прибраны, там все. И при этом она может не обязательно все это делать сама. Это обязательно, если она это развивает, вот это материальное, да, то есть она заземлена очень хорошо, то у нее действительно реализуется то, что она просто этим управляет процессом. И вот хочу вспомнить, вот мы, да, очень мне нравятся вот эти вот времена, когда были дворяне, гра графини, да, ведь они проходили институт благородных девиц, и что они там делали, они же не только учились музицированию там, на да, пению, у них был предмет там, как экономика, управление, то есть они в таких небольших, да, не полностью погрузиться в теорию там экономики, а они познавали именно как управлять хозяйством, у них были управленцы, своей усадьбе, да, uh -huh. у тех были слуги, кем они, но кто все это выстраивал, кто задавал тон всему этому? Хозяйка. Женщина. У нее были нянечки все там, да, но кто давал любовь, у нее хватало, потому что все вот эти функции обслуживания выполняют другие люди. И у нее хватало для важнейших задач вот эти, да, давать любовь, воспитывать своих детей, не учить, а именно разговаривать с ними, слышать их, направлять их туда, что им интересно, общаться со своим мужчиной и сохранять вот это вот тепло внутри семьи. Не так, что мы собрались, что мы будем выживать, ты деньги приносишь, а я готовлю тут и стираю, да, и вот мы выживаем нам вместе легче. Вот почему-то на этом уровне некоторые... Это ну, не бизнес, но а пор... семьи, да. да, да. То есть такой выживательный формат, да, что вместе выгоднее. Mm -hmm. вот. А все-таки мы же встречались и влюблялись-то не из-за каких-то там выгод, да? А это очень естественно, очень искренний порыв. И очень важно это сохранить. И так я понимаю, что а, все-таки от женщины зависит основная. Как бы, женщина несет основную роль и основную ответственность отношения? за отношения, за то, насколько она полноценно, счастлива, желанна, любима и прекрасна, это зависит от нее в первую очередь. Только Или все-таки мужчина там как-то какую-то роль играет? За счастье женщины мужчина точно не ответственен. Мужчина не отвечает абсолютно за счастье. Вот вы сейчас разрушили мир тысячелетий. Если до кого-то это дошло, это будет прекрасно. Все Мы девочки счастливы. рисуют себе прекрасных принцев. Который придет который не только спасёт и накормит. Но и до конца жизни будет э, да, э, да. отвечать за мое счастье и так далее. Мужчина вообще никак не, не отвечает за счастье женщины. Когда женщина счастлива, когда она наполнена... Мужчина, конечно, может помочь, <счастливить>, счастливить ее тоже чуть побольше, но она сама ответственна. За свое счастье. Угу. Ну, вот идея, конечно, да, вот э, почему рушатся браки, да, потому что есть вот это ожидание, ожидание. что он, он, он придет, он меня спасет, с ним мне будет легче жить, или он сделает меня счастливой. Или я полюблю себя, благодаря вот, ему. Благодаря, да. То есть я же изначально сказала, что внешние факторы никак не сделают вас счастливой, то есть счастье, оно изнутри. Но если мы говорим, да, то есть об отношениях, об ответственности в отношениях, кто ответственен за то, что они прекрасны, знаете, тут у каждого есть своя зона ответственности. Mm -hmm. Как и ответственность за свою собственную жизнь и за свое собственное счастье так и у мужчины есть тоже свое, да, Он, своя жизнь, свое собственное счастье, свои интересы, и вот они входят в это пространство, они создают и У каждого есть свое, а, ну, своя эта зона ответственности. Но для меня вот, например, в свое время открылось, что очень важно, что вот когда мы входим в отношения, да, не созависимость, чтобы была, а это добровольное, так скажем, да, если Отдавание. говорить каким-то, да? да, добровольное да. вхождение в эти отношения. И у нас есть действительно добровольное желание что-то сделать для человека, не так, что она говорит так. Ты, мужчина, ты должен вот то-то, то-то-то. Всегда очень интересный такой, знаете, вопрос стоит. Не интересно. Вот, вот например, они встретились 25 лет, 30-20 лет. Вот 20 лет он жил, и его вот только встретились, когда он тебе успел что задолжать? Вот когда! Очень, а женщин должен, мужчина должен. Вот сама постановка, что он должен. И очень многие живут в иллюзии, что пока мы встречаемся, возможно, они даже умалчивают о том, что он якобы должен. Конечно, стратегия. И потом идет. думают, да, вот. Выдают список. Вот я выйду замуж, и тогда придет все мое счастье. Замуж, они вышли, отношения все такие же, как и до брака. И тут вот начинается вот эта трагедия. Почему? Как? Что? Uh -huh. А еще есть действительно Лили затронула очень такую важную тему. Женщины до, в отношениях, да, то есть когда они знакомятся, когда они только развивают отношения, они такие, знаете, создают некий образ, uh -huh. идеальный, Конечно, да? да. То есть они не такие, какие они себя есть. презентовать, если это, с это в ресторане. Что у происходит? Она обманывает изначально мужчину, а потом предъявляет ему ты что какой то какой-то не такой. А она сама кто начал обманку? понимаете кто начал эту игру в обман она привлекла того кто сыграл на этот образ и поэтому здесь очень важно во первых женщине самой разобраться принять себя такой, какая она есть, то есть о чем мы говорили, все-таки это, наверное, будет такая ключевая, да, у нас такая красная нить сегодняшней встречи, а, потому что если она уже создает какой-то образ, значит она себя не принимает, она считает, что такое, какая она есть, ее не полюбит, uh -huh. а полюбит вот какую-то там стройную или так, которая умеет готовить, или так, которая умеет флиртовать, там, ну и, в общем какие-такие то такие моменты, да, то есть уже пошел, а, ну, от себя, нарушит свою природу, она не принимает, вот, это идет манипуляция да, но что можно хорошего создать на манипуляции, на обмане? Ну, если мы поговорим о мужчинах, да, вот все-таки я хотела бы, мы, мы за все ответ... в итоге все равно мы приходим к тому, что женщина отвечает за все, но если мы поговорим о мужчинах, да, если женщина принимает себя такой, какая uh -huh. есть, да, я толстая, ну, там, скажем, да, я там не самая молодая, не самая красивая, плюс еще ко всему прочему, я не буду себя ради какого-то мужчины его обманывать, как вы говорите, да, я не буду там особо ходить в салоны красоты и делать какие-то, покупать супернаряды и так далее. Пусть он принимает меня абсолютно, вот стопроцентно, честно, какая я есть. Но современные мужчины, они же настолько избалованы, они же видят кругом неземную красоту, если я приду к нему такая честная, какая я есть, абсолютно вот. искренне открытая происходит, Вообще, я, Нет, я, я вот сейчас понимаю. Пытаюсь... вы создаете некую mm -hmm. реально убежденность. Вот если нет, я не это... создаю, нет, я вас вы говорите, а, а, вот если женщина в это верит, она говорит, вот современный мужчина, он такой избалованный, что уже происходит, она уже себя такая зомбирует. И она говорит, ну это нереально, чтобы меня такую, какая я есть сейчас, меня принял. Mm -hmm. Опять откат от себя, она себя не принимает, она не верит в это. Конечно, этого не произойдет. Не произойдет сила веры невероятная, да, вот почему есть религия, вера, она, ну, ключевая, да, потому что эта сила очень мощная. Е верим мы во что-то или не верим, мы все равно вера присутствует, чувствуете? Мы, например, я не знаю, вот не верим, что мужчины вообще там остались такие вот аристократы, вот интеллигенты, да, Значит, мы верим в то, что есть там какие-то, я не знаю, аболтусы, да? Вера направлена против нас, по сути. И женщина же верит как раз-таки в этих аболтусах. Она и живет в их реальности. Она их тоже достигнет. Да. Угу. Если она поверит. Вы, вот, вы, вы знаете, «поверь в мечту» называется, вот когда мы во что-то верим, вот, я не знаю, действительно, сказка не сказка, но как все вокруг, как все двери открываются, все происходит, все происходит по волшебству. Я за такой способ, я не за манипуляции, чтобы просчитать стратегию, я должна одеть такое платье в четверг-пятницу, пойти там куда-то в ресторан или в стадион, делать какие-то там, посмотри в угол сюда, ну, может, они и работают, слов нет, мужчин клюются, но вопрос на том, что вы создаете уже сейчас. Начните реально жить вот уже сейчас счастливо. И вот эти двери невидимые такие, да? Вот почему рассказывать историю волшебной? Что-то я шла шла по тропинке, что-то мне захотелось, почувствовал я хочу свернуть в парк. свои желание почувствовала. наконец -то. Свернула. Ух ты, какой-то интересный кафе, дай зайду. То есть она сама идет по своим чувствам. Интуиция. Заходит, а там он. И говорит: а не она, купить ли она вам мороженое? Вложена, с корзинкой. А в ней вот это состояние, она идет своим чувством. Ну, мы, конечно же, ушутрируем это, да. Но если женщина начнет к себе прислушаться, она почувствует вот это желание тела, что ей кушать, она почувствует желание, что ей сегодня прическу. Эли. У нее появится этот интерес к жизни, к себе. И это в априори не будет. та женщина, которую вы описали, толстая, узакрепленная, которая не верит ни в что. это, ну, не будет этого. У нее интуитивно пойдут процессы в расцветание, расцвет произойдет. Ой, сейчас мы обязательно об этом еще поговорим. Я хочу напомнить нашим радиослушателям и телезрителям, что в эфире программа «Разговор по чесноку». И сегодня мы говорим о счастье, конкретно о счастье женском, и, соответственно, о счастье в семье, о счастье мужчины и женщины. И у нас в гостях а, коуч, а, хозяйка женского клуба Анна Аверьянова и организатор ведущая тренинга для женщин Лилия Фомичева. И сейчас вот как раз к вопросу. Дело в том, что жизнь женщины э, — это бесконечная борьба. И борьба именно с... Вот я знаю огромное количество... Редкая, верю, женщина я верю, я женщина Редкая женщина не худеет. Редкая женщина не а, худеет. Как принять себя а, такой, какая вот вы сказали, да? а, принять и полюбить себя такой, какая я есть? Угу. Ну, ну, если вот мне нравятся блондинки, вот мне, мне очень хотелось бы, чтобы, и, и, мне хотелось бы и, и худеть там на пару килограмм, и еще и повыше желательно на 10 сантиметров, и вот еще что -то. Вот редкая женщина принимает себя абсолютно стопроцентно, вот я эталон. Да. Вот Это как, печально, как к сожалению. Это как принять печально. себя, такой, какая я есть, что нужно сделать? Что нужно сделать для него? <свят> Вы У нас эксперт в этой области. <свят> ну, во-первых, я бы заменила слово худеть, настроение, потому что худой это у нас дрявый. Худа. Худо. Худо-бедно. <свят> худо Худо-бедно. <свят> и а, я бы посоветовала для начала услышать свое тело: как раз-таки выйти с ним на контакт, почувствовать его. Возможно, поблагодарить его, попросить прощения за то, что я. Прости, я тебя кормила столько лет такой ужасной <свят> пищей, фастфудом, и питаться здоровой пищей. Это уже будет первый шаг. Для mm -hmm. того, чтобы полюбить себя, принять себя, редко женщина признает реальную причину того, что она себе... Э, не... Ну, не нравится, еще говорят, ой, у меня то-то-то, да, но именно вот это признание... И, может быть, действительно имеет а смысл знаете, да, начать вот говорить, ну, мне не нравится, вот как вы сказали, ну, волос там, ну, я вот не такая там, но, и потом, но ну, что зато у меня еще есть, да, в любом случае всегда найдутся, и потом больше высвечивать вот то, что все-таки у меня есть. Потому что если уж я там среднего роста уж высокая, если я какой бы я не хотела быть, да, ну уж я и действительно ведь не смогу быть. Если блондинка, крещ перекрашусь, да, ну, рост уж, ну, пару там сантиметров мне еще дадут, ну, там, вот реально метр семьдесят я уж точно не буду, да. Вот, поэтому здесь, конечно, искренне нечестный диалог с самим собой и потом уже любые практики любые вот очень важно что сейчас слава богу есть очень много информации семинаров книг видео материалов да тут очень важно же начать что тебе нравится откликается про или просто пробовать вот попробовала угу. О, вот это мне подходит потому что мы все индивидуально одному подходит одно другому другое если подруга будет тебе рассказывать так не делай, вообще 10 человек попробовать, у тебя не получится. Вот. Ну, надо все равно попробовать. У тебя должно быть свое мнение и свой опыт, чтобы у тебя было свое суждение по этому там, методу, способу, тренеру, я не знаю, информации какой-то. Вот. Но самое главное признание, что есть проблема. Я у -у. согласна. И можно сказать, я признаю, осознаю, что у меня есть лишние 5 килограмм, и я люблю себя. Да, вот, и действительно, мы вот, когда готовишь, да, мы же действительно обсуждали, что а, если женщина пытается, и это, кстати, большинство женщин, они ходят-ходят в спортзал, ходят-ходят, а вес стоит, например, они говорят, ну, удивительно, я вроде все, и питание, а вес, например, стоит, и я знаю таких женщин, потому что у них есть иллюзия, что я, когда стану вот такой стройной, вот тогда-то я себя полюблю, сейчас мне надо, или куплю я сейчас себе, кто-то вот шипоголиком становится, покупает себе кучу вещей красивых, все... Но почему-то до сих пор не любит Ни один внешний нам какой-то момент, да, фактор не даст этой любви. Как только мы вот действительно там с теми же плюс 5, плюс 10, там 20 килограмм говорим, но я себя люблю. Вспомните там себя маленькую, возьмите фотографию свою детскую. но ну, там такая милаха, даже если она пупсик. Но мы же, вот это чувство раскрывается внутри, мы же его ощущаем. Вот словите его, и это же я ну, я подросла, ну, я там тушку подрастила себе, да, ну, тело свое, да. Ну, ну, не знала я, как надо правильно. Сейчас узнаю, прости действительно, да, и начать. Но вот это чувство любви к себе, оно дает такой мощный толчок, что действительно уходит килограммы. То есть я вот никогда не сидела на диетах, но я никогда не отличалась стройностью. Но когда вот это пришло внутреннее состояние, да, я и сейчас там не могу сказать, что я там по всем стандартам, да, но я себе нравлюсь. Я нравлюсь себе. Да, может быть, я бы хотела там прийти еще каким-то, может быть, да, но мне уже сейчас был комфорт. И это началось с того момента, когда действительно вот у меня произошел инсайт, я подошла к зеркалу я даже, помню, сидела в машине что-то. Причем это не связано было с телом, это что-то вот какие-то дела не ладились, или что-то такое было. И что-то вот, видимо, мне так хотелось поддержки какой-то. Я просто посмотрела взглядом в зеркало и говорю, да у тебя все пол Первый раз у меня произошел диалог с самой собой, я говорю, да ты... Ты вообще все... У, тебя, у меня слезы на глаза. Вот, от марш. того, что мы... Мы вообще... У нас такой ресурс общения с самим собой. Посмотреть в свои глаза не надо нам. В принципе, мы самодостаточны очень. Все у нас уже есть. Я обалдела вот от этого контакта с самой собой. И, конечно, вот о чем говорит Лили подойти потом в полный рост, да, посмотреть на себя, увидеть за этим телом нечто большее, да, вот большее, кто я есть. И ту девчонку маленькую, да, там мальчишку, который... И это даст очень сильный внутренний импульс для того, чтобы уже спокойно, без каких-то внешних мотиваторов ходить в спортзал, правильно питаться. И как раз делать из любви к себе. Да. Не из недостатка, не из дефицита, что вот я сейчас пойду позанимаюсь, и, может быть, кто-нибудь меня полюбит. А я сейчас люблю себя, и благодарен своему телу я сделаю какие-нибудь физические нагрузки. Да. Причем это же можно делать очень легко, то есть ты выбираешь, что именно тебе нравится. Вот, ну, кому-то нравятся железки, кому-то не нравится. Так ты пойди делай то, что тебе нравилось, конечно. Все превращай в то, что тебе нравится. То есть получается, действительно, вот тут, как вы описываете, полюбив себя, женщина просто живет в каком-то вечном празднике. По сути, праздник и так далее. Да, праздник каждый день. Скажите, а вот возвращаясь к отношениям женщины и мужчины, я так поняла, что мужчина ничего не должен делать. Он добровольно, понимаете, к такой женщине, он добровольно. Вот это действительно волшебство, он добровольно все делает. Но добровольно. Мы же сами не захотим, когда нас что-то иди и сделай. Мы вот все делаем, лишь бы не делать, потому что нас заставили. Uh -huh. Когда это изнутри идет, а у мужчины, если он мужчина, у него тоже свой набор качеств, у него есть защищать, добывать, это изнутри происходит. И если женщина, она просто вот создает это пространство, где мужчина раскрывает свои качества, он добровольно это все реализует. Вот свою теорию, так скажем, договорю, да, что вот это пространство, где они добровольно туда пришли создавать семью, да, то есть э, они еще и в этом пространстве раскрывают лучшие качества. То есть и он может в этом пространстве свои лучшие качества раскрыть, и она. Мы все можем, бываем бяками, да, бываем буками, бываем милашками, да, у нас у всех света есть. Но именно вот когда добровольное происходит, почему и не уходят люди? И нету зависимости, не надо ничего манипулировать. Потому женщина что, что он обалдевает, и, и женщина... бы как Ну, классно мне, я могу здесь раскрываться именно с лучшей стороны. И это, ну, каждого радует. Когда мы добрые дела делаем, нам же хорошо, да? То же самое, когда мы себя в лучшем каком-то качестве проявляем в мире, нам тоже как-то вот хорошо становится. Это естественное какое-то состояние. Поэтому вот мне кажется, все на добровольной воле должно происходить. Ну, я знаю, что вы работаете много не только с женщинами, но и с парами. И вот что касается супружеских пар и так далее, конфликтов э, в паре, конфликтов в семье и так далее. От чего это зависит? Вы опять скажете, что женщина во всем виновата. <laughs> Нет, она не виновата. Почему? Это же все индивидуально, а? да, то есть достаточно ну, сложно вот, абстрактно, конечно, сказать. <смех> очень интересная мысль, которая мне очень понравилась, что женщина очень многое вас ждет от мужчины. <смех> ну, вот конечно. эта вот фраза ты должен, а по что? сути, я она вам, не должна Я вам сейчас расскажу очень интересную, да, вот что я понаблюдала. Все-таки я занимаюсь женщиной, к нам приходят женщины, которые, ну, действительно, это нужно же дойти до курсов, это же нужно созреть, это а, деньги нужно оплатить. Это действительно люди, которые занимаются своим каким-то там развитием, да, женщины в данном случае. И бывает из этой категории такие женщины, может быть, кто-то себя узнает, да, и кто-то, может быть, сталкивался, а, они говорят, вы знаете, я такая вот молодец, она себя уже любит, mm -hmm. она говорит, я, значит, сюда хожу, я это уже прошла, я -то -то -то -то", а он, а он на диване лежит, он ничего не я ему говорю, ты почитай эту книжку, ты вот это сделай. Я говорю, вы такая молодец, но вы не замечаете самого глазного. Когда мы занимаемся личностным развитием, занимаемся самосовершенствованием, ключевая все-таки идея в том, чтобы принять себя таким, какой ты есть, и принять другого человека таким, какой он есть. А вот в той позиции, которую женщина высказывает в данном случае, я такая молодец, а он... Происходит, что она начинает говорить, я крутая, а ты вообще никто. Ну, по сути, да, я mm -hmm. знаю лучше тебя, как жить, тебе надо, ну-ка, почитай вот этот, там, лектор вообще классный, он тебе поможет. Получается, мужчина, думает, она знает лучше, как мне жить. Она нарушает, она... Получается, что все знания, которые она впитывает, в принципе... И она не за мужчиной стоит. Она не впитала эти знания, то есть она искажена. Нужно принять вообще личность каждого человека и позволить ему так же, как и она, ей хочется... Она это делает. Почему кто-то должен что-то еще ну, делать так же, как она? Ее личный путь она может пройти ну, сама. И, возможно, он состоит в том, чтобы действительно пойти получить знания у кого-то. У мужчины зачастую... Пусть лежит на диване. Не то, что на диване. Мужчина, если вы их послушаете внимательно, а я это наблюдала не раз, и женщины мне это рассказывает, тоже, когда приходит к нам в клуб, она говорит, я, значит, только книг перечитала все, а он мне эту истину просто так глагольно Да. Почему? Потому что женщины земные, все знания, они с небес. Ну, я уж так буду говорить такими <с фразами <с высокопарными, ну, чтобы более-менее так прояснить, да? И женщина, она земная, и ей не хватает этих знаний там вот о том, как мир устроен, как вот эта вот мыслеформа. Ну, Почему есть... у нас все время тесты, да, мы постоянно Женщина, они все учатся, да, им да. не хватает. Мужчина, он как бы сын небесный, ну, по, вот, вот женщина треугольничка, она вниз, мужчина смотрит вверх у него направо. Он уже подключен, он, у него знания эти приходят, он, он внутри, у нас на самом деле тоже есть внутри, да, но нам надо вот как-то вот походить, поискать это. Мужчины на самом да? деле, они безумно мудры. У них это мудрость, абсолютно вот, все, без исключения. Ну, если их не затюкали там в детстве или еще что-то, то, в принципе, у всех это есть. И вот какая женщина попадет, почему мы говорим, что с одними женщинами мужчина прям и щедрый, и у него там в гору все пошло, а вот с другой, что-то он как-то и скудный, и грубый, и что-то... Все это отражение, то есть женщина. А в мужчине все есть, да и в женщине тоже. Просто если же женщ... каждый выстроит вот грамотное вот это вот то же самое пространство, да, почему я говорю, что не искать надо мужчину, а заняться собой, подготовиться, встретиться с ним. Когда он откроет дверь, она уже готова, понимаете, и он почувствует, да, это достойно меня женщина. Мы же хотим с достойными мужчинами быть. Несомненно, несомненно, ну, но все равно я вижу некоторую несправедливость, здесь, потому что вот, получается, что мы должны работать, заниматься собой, любить себя, есть, всячески изучать психологию, отношения и так далее. А мужчина знание уже получил, сам по себе он и так красив. Ну, да. И э, чем должен, опять-таки, слово, должен не, не подходит mm -hmm. мужчине, а чем вообще занимается мужчина, помимо того, что. Он уже и так все знает. Вот ну, его роль, его основная роль, реализует это, его задача побеждать, что-то новое достигать, да, создавать, то есть вот бизнесы, вот он создает, да, ему женщина сотворит, ей творчество интересно, она как бы для мужчины важны определенные цели, да, достигаторство вот это, то есть ему не важно, то есть вот нам же важнее, вот как, как это сделать, может быть сам я процесс. буду да, сам процесс получить удовольствие, мужчине в принципе вот так он пойдет вся главная цель достигнута, результат есть, все кайф. Но я уж, опять-таки, утрирована, да, естественно, что есть нюансы, и мужчины тоже очень трогательными бывают, и чувства у них есть. Но еще вот интересно, да, вы задали, я вот помню, что вот женщина очень эмоциональна, мужчина не очень эмоциональный, да. И вот если вы говорите, что, какую функцию, если будем так говорить, он несет в паре, одно из таких является это спасти женщину от ее эмоций, по сути, потому что... Потому что, ну вот она очень эмоциональная, если она вот совсем уж раскрыла вот эту вот всю женственность, да, то есть вот все, цветочки, тут хоп, грустно стало, то есть вот она вся вот такая, она вот, понимаете, и у нее куча, ой, тут начальник накричал, там, я не знаю, и она вот приходит, мужчине все это выговаривает, да. Необходимо, конечно. Мужчина что делает? Он думает: ну увольняйся, если Она, да и тогда, ну вот у меня тут еще проблемы с этим, с другим начинает. Если Я... мужчина еще слушает, да, очень много же мужчин это... они не слушают. Ему говоришь, говоришь, говоришь, все равно спрашивает. Да, а у него, ему кажется, что ему надо решить вопрос, да. потому что у него так это работает. Но если посмотреть в суть, да, то, что происходит на самом деле. Женщина важно, она, она ее раздирает от ее эмоционального там. Не знаю, позитив это негатив, но это эмоциональность. У нее повышенный, повышенная шкала эмоций. У мужчин пониже, потому что ему по жизни... Почему так природа создала? Ему по жизни надо пробиваться. Ну, как бы пробивать, достигать. если он будет, о, скала такая. Как на нее забраться, да? Ему, ну, как бы сложнее будет Ему, как бы он так, так, есть скала, у него более рассудительно Все. Поэтому природа все очень, как бы, грамотно заложила, да? Когда вот встречается вот это вот супер и такой очень стабильный до да, эмоциональный мужчина он ее спасает она ему выгружает и если он четко ну как бы достойный мужчин который тоже знает что не надо женщину в этот момент там решать каких задач просто важно сказать все будет хорошо ты у меня самое самое ну что я должен ну что ты хочешь да? То есть, и вырабатывается это ну, очень гармонично и естественно то есть это происходит. И тогда вот идет уравновешивание. А благодаря этой большой повышенной эмоциональности у женщин, мужчина благодаря ей понимает, что, о, например, они идут по дороге, и тут цветы. Он идет, но они идут. Она говорит, слушай, цветы какие красивые. Он говорит, слушай, точно. А он бы и не заметил, ловит, да? И женщина ему тоже своя эмоциональность, это не то, что бзик какой-то, да, это тоже не так просто природа сделала. Она благодаря, то есть вот этой эмоциональности, она помогает мужчине тоже увидеть эти краски, ощутить их, он тоже повышает это, да. Много же картинок в интернете разницы восприятия мира женщина-мужчина. действительно не просто так. И поэтому вот когда мы соединяемся, мы друг другу помогаем вот вы очень интересно рассказываете, и я вот все время думаю, что на самом деле все так просто. Просто? Все невероятно просто. Почему же такое количество неудачных отношений? Постоянно люди наступают на одни и те же грабли, и разводятся, расстаются, рушатся семьи и так далее. Почему это происходит? Как вы думаете? Ну, мне сразу почему-то пришло про ожидания женские. Ш да, да не только женские мужчины, мужчины много. же тоже ожидают от женщин, да. Но мне а мы... она оказалась не такой, да. Потому что она изначально ему придумала образ, да? да, а потом началось. Они влюбились в образы, в картинке. Mm -hmm. И тут вот потихонечку шоры уходит, уходит и ходит. Ну и потом невозможно все время будете ломать себя, все равно вот это вот проявится, естество, да. Mm -hmm. И человек такой, я вроде на другой женился, непонятная история. Кто со мной. Разочарование. Разочарование. Изначально не неправильно строятся, да. Нет ожиданий, нет и разочарований. Uh -huh. Uh -huh. И потом вы, вы, еще у меня такое вот, ну, пришла идея, что все равно, вот это красная нить, о которой мы сегодня говорим, это а, непринятие себя и партнера, когда они вот, ну, встречаются, да, они как отражатели друг друга, да, зеркала. И если мы, почему важно себя подготовить к встрече, если мы хотим достойную? Достойную, так, знаете, ну, я сейчас скачу но анекдот, да, то есть, поскакал мужчина искать вот самую-самую лучшую принцессу там и все, скакал, скакал, там, год, 10 лет прискакал. Скакал обратно там в свое село. Он говорит, ну что, нашел? Он говорит, нашел. Он говорит, ну и что? Он говорит, ну она принц ищет. То есть uh -huh. ну, мы вот реально начинаем не с того. И, соответственно, если встречаются два таких, которые себя не принимают, да, и они начинают свои собственные тараканы, вот они же ждут, что он там меня объединяются спасет. Объединяются тараканы и ее, и, вот, да, и его, да, да, претензии вместо себя, это как отражательно она на самом деле говорит себе. Да, но они не думают, легче на кого-то свалить. А есть рядом близкий человек, чего бы нет, вот и началось. То есть мы же злоупотребляем вот этой любовью да, близких людей, именно с близкими мы, мы себя ведем, не всегда красиво. Потом вот это чувство вины начинается, да. Поэтому, конечно, все приходит вот в кругольный, да, вот это в главу угла, это все таки работа с собой. Когда тебе с собой хорошо, то, в принципе, и мужчина приходит именно такой. Спасибо огромное, к сожалению, наше время истекло. Да, мы а вот так на одном сидели? дыхании, да. Mm. Я напоминаю нашим э, телезрителям и радиослушателям, что сегодня мы говорили, на на мой взгляд, достаточно животрепещущую тему для всех семей, я не ошиблю, и однозначно для всех женщин и девушек. Мы говорили о том, как почувствовать себя счастливой, любимой и как полюбить себя в первую очередь. И у нас в гостях были... Лайф-коуч, организатор, ведущая тренингов для женщин Лилия Фомичева. Спасибо вам большое. И коуч, хозяйка женского клуба «Мир женщины» Анна Аверьянова. Mm -hmm. Будьте, пожалуйста, счастливы и, как учили наши гости сегодня, любите себя. Всего хорошего. С вами была Марина Хакимова-Гацемаер.